Добрый вечер. продолжим сказку Песня-сказка про Джина У меня достоинства, говорят целебные Я решил попробовать, бутылку взял, открыл Вдруг оттуда вылезло, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ведь если я чего решил, я выпью обязательно, Но к этим щеткам отношусь очень отрицательно. А оно зеленое, пахучее, противное. Прыгала по комнате, ходила ходуном, А потом и пение завунывное. Я оказалась грубым мужиком, ведь если я чего решил, я выпью обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с мертвыми, а тут... Вспомнил детский детектив, старика Хадабыча и спросил, товарищ Иван, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпью обязательно, Нам к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Тут мужик балкона бьет, отвечает вежливо, я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. За свободу, за мою, заходите, ли вы, Не заблю за вас любого, можно даже двух. Тут я понял, этот жим, он ведь может многое, Бог ведь может мне сказать, раз озолочу. Ваше предложение, говорю, убогое, Морды будем послебить. я мина хочу. но ну, а после чудеса, по такому случаю, для небес дворец хочу, ты на то и без. О, нет, мы таким делам и вовсе не обучены, Кроме мордопития, никаких чудес. Врешь лечу, шаришь лечу, да и дух в амбицию. Стукнул раз, специалист видно по нему. Я, конечно, побежал, позвонил в милицию, Убивают, говорю, прямо на дому. Тут-то они подъехали, показали аспиду, Против милиции он ничего не смог Выбили болезного, руки ему за спину И с размахом кинули в черный воронок Что с ним стало? Может быть он в тюрьме мается Чем в бутылке? Лучше в бутылке посидеть Ну, а может он теперь боксом занимается Если будет выступать, я пойду смотреть